но no, всем welcome, это снова я на этот раз я решил заехать вот такое замечательное здание точнее это предприятие у них здесь находится это Nissan Nismo называется оно Nissan Motorsports International Company Ltd как мы видим, здесь у них представлены некоторые варианты автомобилей, которые они улучшают для гонок, также для разного рода других вещей, кому что нужно. Там дрифт и так далее. Также здесь занимать тюнингом. Если у вас есть машина, вы можете сюда пригнать машину и вам ее здесь затюнить. Также у них есть, вот, как вы видите, Академия вождения. Вы можете пойти, записаться на Академию вождения и с инструктором поездить. Он вам все покажет, расскажет. Вот такой вот неплохой Nissan Fire Z. У них с лейблом все. То есть, также есть такой неплохой Nissan нот все как положено на низкопрофильной резине карбоновые вставки там салон полностью тоже переделан, затюнен под определенный стиль ну не говоря уж про двигатель там все все как бы вместе с двигателем делается вот одна заехала машина вот отсюда кстати видно их выставочный комплекс как вы видите вот пожалуйста там Наскаровская машина на стене двигатели разные выставочные образцы также там он находится еще гоночные болиды. Мы сейчас туда зайдем, пока вот здесь поснимаем с улицы. Что у них еще за суть интересного? Конечно же, GTR. Это легендарная машина у Nissan. Внутри тоже там сделан определенный тюнинг. Но отсюда плохо видно, отражение мешает. Вот еще одна Fire Lady Z. Я думаю, это одного из клиентов. Также, кто здесь тюнил машину. Выглядит тоже очень хорошо. Красиво. мото вот так вот интересно сделана рулевая колодка Откидывается вверх руль Чтобы вылезти можно было из ковша Очень даже неплохо сделано Сейчас я такой систему вижу в первый раз Здесь на Ниссане что ж, пойдем наверно внутрь зайдем, посмотрим, что там. О, машина на боку, приделанная к стене, кстати, по-моему, вместе с двигателем. расположенные горизонтально очень интересно двигатели пожалуйста r32 gtr технические характеристики я не буду говорить потому что это модернизированный двигатель и у меня этих данных нет просят не трогать Пожалуйста, еще F-Sports BNR 34, 2.8 объем, 50. а, 500 PS, 58 килограммов на метр. 450 PS, модель BNR-32, SNR 33 и еще один есть, это S2, BNR-32, 400 PS. И тут, наверное, стартовый модель, с которой я начинаю. Стоит 104,3 миллиона, соответственно, и вот дальше там пошли чем мощнее, тем дороже. Там вот у них есть разные системы. Турбонатова, турбины, разные амортизаторы, диски, тюнинг и также вот боди даже продают видите, на стене. Просьба не трогать двигатель, но мы не будем трогать. Я думаю, те, кто разбирается в двигателях, заценят. И выглядит очень, очень привлекательно. Все эти системы. тоже можете здесь заказать Может, комбинезоны купить курточки сюда гоночные ну, что ж здесь давайте посмотрим еще пожалуйста есть такая вот склеенная из пластика модель видимо напечатанная на 3d принтере очень достойно в принципе очень неплохо выглядит как я понял, этот GTR Новый. Также у них вот здесь есть а, мастерская как раз где написано только для стафов. пожалуйста, вот там все модернизации проводятся у них а за стеклом вы можете прям пос посмотреть как все это происходит, что делается, как они улучшаются очень даже интересно. По крайней мере, для клиента это будет интересно, если он увлекается автомобилями и так вот хотя бы отсюда посмотреть, чтобы там не мешать человеку работать. Очень даже неплохо сделано. В наших бы автосервисах вот такое не помешало бы в России сделать. Чтобы было видно, как бы все, как что там происходит, что вам меняют. Угу. Также вот марч, пожалуйста. Тоже новый модернизированный. То есть новая версия Марча. Тоже Тенисма. Тут вот технические характеристики указаны. Вот, пожалуйста, 1.4. Точнее 1.5 практически у него. Значит, 116 ПС у него и 156 ньютон-метров в принципе очень даже неплохо через ступенчатая механика на нем стоит также вот есть еще один Но не включается жаль посмотрим вот еще выставочный гоночный образец у них это skyline s 2000 старая модель она выглядит как шестерка примерно также у нее спереди 4 фары должны быть две сдвоенные квадратная такая Тоже очень напоминает Одно тоже почему-то не это не работает. Терминал, посмотреть характеристики нельзя. А было бы интересно. Вот такая вот машинка. Тоже легендарный гоночный автомобиль, когда только начинался. Вот Нисма создавать свои гоночные машины. Они начали это именно с нее. Как небольшой музей у них здесь. три, конечно, все по-простому, заднего сиденья нет, вставлена там клетка вселения, тут также у них шлема, это шлема известных гонщиков, здесь написано подписаны каждый из них. журналы. Если вы фанат, можете посчитать Там расписана история, то есть все как как было. То есть также вот модельки есть у них. Для коллекционеров это прям бесценно.